Всем привет! Сегодня мы с вами пройдем процедуру регистрации на сайте Wilcom для того, чтобы скачать бесплатный конвертер, который понадобится нам для конвертации дизайнов машинной вышивки в формат, понятный нашей вышивальной машине. Наберите в адресной строке wilcom.com либо кликните по ссылке, если вы смотрите этот ролик на ютубе или у нас на сайте, то кликните по активной ссылке, которая прилагается внизу ролика. Итак, я нахожусь на сайте уже и перехожу в раздел получить бесплатный конвертер. По варианта бесплатных конвертеров. Первый предполагается для использования на планшетных устройствах, на iPad, на, для Macintoши он подходит, на Android но, тем, и для PC тоже. Тем не менее, а второй конвертер это десктопная версия. В общем-то, разница между ними небольшая, поэтому какой вы выберете, неважно. Но в любом случае, какой бы вы ни выбрали, вам предложат пройти процедуру регистрации. Как только вы нажмете, откроется окно, либо с предложением ввести свои данные, либо пройти регистрацию. У меня как бы есть данные, но поскольку у пользователей очень часто вызывает проблему именно регистрации, мы сейчас с вами ее и пройдем. Так, окно регистрации открылось, и теперь необходимо заполнить весь вот этот вот кошмар. Давайте по порядку. Юзернейм, пользовательское имя, оно может быть любым. Но писать его надо вообще, все поле здесь надо заполнять на латинице. Email, Ну, думаю, у всех не вызовет проблем заполнением. Я уже регистрировался под этим именем. В следующем поле необходимо повторить свой e-mail. Пароль. Придумайте уникальный. Я не думаю, что здесь надо придумать сложный пароль, поскольку это ну, никаких паспортных данных выводить не будете, ничего такого покупать вы пока на, вилкам, на сайте вилкам не собираетесь, поэтому вряд ли кто-то будет вас взламывать. А дальше указывайте свои имена. Для, если вы не являетесь компанией, в эту строку видите пользователь-любитель. Вот такой вот. Соответственно, работу можно не заполнять. Укажите, что вы из какой вы страны. Я вот из Russian Federation. Штат, что они предлагают? Попробую ввести мозгу. Город Москва, адрес, телефон. Ну, у меня уже другой телефон, но не думаю, что это важно. Вот, uh, все, primary industry. Ну, если мы хобби, то мы хобби. Давайте введем текстиль-артиста. Все-таки мы как-то относимся к этой области ну, тоже особо не мучитесь здесь оставьте поле заполненным как оно есть и нажмите получить true Sizer». откроется окно. Выберите здесь вариант, который вы хотите. Или помните, я объясняла, что бывает веб-трусайзер или десктоп. Ну, давайте выберем десктоп. Вот здесь вас спрашивают, вы впервые используете? Ну, нажмите, да. В, в, в графе. Выберите любое, для чего вы хотите использовать туризм. Need Open Convert Files. Выберите первое. Какое в этой строке вас просят указать, какое, какой, Какое программное обеспечение вы еще используете? Ну, если вы используете, допустим, не знаю, мне можно указать все, наверное. Да, ну, многое по крайней мере из этого, в общем, не важно. Выберите любую программу, например, «Имбирт», если он тут есть. Они, да, есть «Имбирт». И какую машину вы используете. Вот у меня «Бразер». Да, здесь стоит «Согласен». И нажмите «Зарегистрироваться». Форма поблагодарит вас, скажет «Мерси, мерси» что вы зарегистрировались, и к вам на почту придет письмо, которое предлагает вам активировать вашу регистрацию. Откройте письмо, которое пришло от вилка, и кликните по ссылке «Активировать ваш аккаунт». Отлично! Все, готово вам пишут что вы активировали свою учетную запись и теперь вам необходимо вспомнить тот пароль который вы ввели Вот надеюсь что я нормально запомнила жмем войти отлично здесь мне пишут всякие приветствия по поводу того что вот добро пожаловать Балла. И нам необходимо кликнуть здесь, чтобы скачать десктопную версию бесплатного конвертера Вилком. Запустится рекламное видео. Немножко тут покрутится окошко ожидания. И вы увидите на панели закачивания файлов, что началась закачка. завершилась, Кликаем скачиваем файлу скачанному файлу и жмем да установить жмем далее я принимаю далее можно поставить полную далее нет, не надо мне японский далее это конечная папка, я не знаю, имеет ли смысл ее менять, я этим никогда не занимаюсь, поэтому жмем «Далее». Примеры вышивок можно оставить здесь и жмем «Установить». Программа предлагает перезагрузить компьютер, но ну, нет, это, по-моему, стандартное предложение, мне кажется, программа без того заработает. Готово. Переходим в меню Пуск. Недавно добавленные. Если вы будете часто пользоваться Вилкомтрасайзер и вы работаете на Windows 10, то рекомендую вам перенести эту программу в часто используемые окна. Выберите иконку, нажмите э, левую клавишу мыши и перетащите на свободное место. Отлично. Теперь вам не надо будет искать программу среди установленных. Вы просто кликните и будете работать. Ну, покупать мы ничего не собираемся. И остается только одно – разобраться, как в нем работать. Как открывать файлы. Сохранить их в нужном формате, поворачивать, отображать и так далее. Функцию этой программы немного, но основные, которые выполняет конвертер, конвертер, который он должен выполнять, вы в ней найдете. А по работе, если у вас возникнут вопросы по работе в конвертере, можете задавать их в комментариях к видео, или писать нам на форум, или искать ответы в наших соцсетях. Хорошего дня!